привет всем любителям любительского видео говорит один известный автор всем привет минутка просто навалом вообще просто навалом уток во, во, во, во, во. Во полетели вообще просто к навал причем не одни те же в одну сторону летают в другую не знаю может они вокруг разворачиваются успевать прилетать на час мне так не кажется. Я думаю, это разные утки. Не, ну вот эти вот сейчас. Дорожка в сторону уходит, я их больше не увижу. Так что сушняка просто валм. Все везде вон валяется. Кругом все. Вон. Все в сушняке. И с этой стороны он устой. Все в сушнике. Вокруг сушняк. Все. О вот дуб какой стоит. Вот, смотрите. Здоровый, сухой весь, Просто жесть. Но красиво. Как звук. Пишется. Слышно? Плохо? Не знаю. таком расстоянии какой звук. Идем. минус 2 вообще отлично прогулка небольшая набрел так вот местечко интересно Пол болота полу неизвестно чего Ну, прикольно смотрю пола земля чё почем вокруг сушники один стоят, все сухое просто все сухое Никогда просто немерен просто и дятел где-то тут тут тут прикольно интересно летом сюда не вариант вообще был просто никак пролезть все хорошее косаринг такой густой непролазный сейчас вроде бы если нету, может быть, получится куда-нибудь подальше пролезть. Не знаю все, по обстоятельствам. Народ лазит все равно. Встретил кого-то мужика сейчас. С кем по телефону даже разговаривал. Сейчас это, ты меня найдешь, встретишь, выйдешь. Такие дела. С Китаемся уже час. Встретил двух человек. Один рыбак, говорит, ничего не поймал вообще. Второй какой-то пацанишка, какой то шарахается, блядь, по сторону в сторону. Смотри, как я, такой же, ну. не знаю, меня заметил, что в одну сторону шуманулся, в другую сторону шуманулся, только за комнатки -то бимбол капюшоном, блядь. Чудные крестьянские дети. Что-то впереди вроде. Лес что-то там подмаивает, моргает, что-то не знаю. Что там ездит, что передвигается. Сейчас выйдем в посмотрим. сушняка просто навал везде. Просто навал везде, везде, везде, везде, везде, везде, везде. Просто, блин, сотни кубометров просто все валяется. Все валяется. Но достаточно поднешь, есть много, много, очень много. Ну, сушники стоят просто через, через одно дерево, все сухое. Каллоги. Такие дела. Пошло дальше. Кругом дубы толстенные, просто. Вековые. Вот такие, вот. -во. Просто жесть. Но все вот такие вот. Я не знаю, наверное, несовместимы с его. Ну, блин, кругом. Просто. ветки, Вески как мелкие. Как мелкие. Не, неудобно пройти И кругом вот эти все Во. Вот. Такие вот ограждения. Природные. Не пройти, не проехать. Просто надо километром все обходить. Он какой-то странный. Нароз. Мы подъезжали. Что-то вообще там какой-то прям, вообще, не знаю, сейчас покажу, подойду поближе. Там просто какая жесть. идти сложно, конечно. идти сложно. на тихо еще говорю, скорее всего. Но пахнет грибами. пахнет грибами. Бля, как мне подойти? как мне подойти? подойти? подойти как ему? Мне... в кругом. о, какой. Вот страсть валится. это дуб такой. Вот еще один рядом тоже на сцене. а вот народ какой-то а чудесный такой вообще то почет что такое не знаю не знаю вообще ну пахнет грибами кстати пахнет грибами Пошел дальше. Вот такое вот чудо. Но ну, пахнет дичайше просто грибами, простым наверное дичайше пахнет грибами. Не знаю что это. Если кто знает, там подпишите. Наверное, если кто это вообще увидит. Навигатор показывает, что я круг сделал. А знаешь. Ты лучше я не помню вообще. Как мне в ней Ты не не видишь он он не Нас с тобой это. во снах План ты, ты любишь вот, Несколько кассет Ты помнишь но меня этот здесь этот, нет этот. Все бы было лучше И как будто, этот, будто бы этот, пустяк этот. Все бы было проще О, Если Понятно. б не был я Пар десятков метров прошел, буквально пар десятков Как березы в рощи просто появилась Прикольно вообще Там дубы одни, тут одни березы Чуть-чуть собрал, думаю, может и мучил тут предостаточно так что кофейку из собой взял звучит только забыл Но... будем без ученка пить. чуть-чуть привальчик отдохнул расположился чуть-чуть костелек вот сделал Че тут видно? Ну, маленький листво расчистил все такое сейчас я чуть-чуть кофейку подведу переведу подвес таки сделал все на веревку все на самозатягивающийся потом распустил все даже можно с собой взять или, или костер так сжечь и можешь здесь оставить вред они деревне все равно не, не нанесут хотя оно уже на половине загнило но даже если будет расти они просто будут расширяться их не, они не затягиваются самозатягивающиеся есть вес они Будут затягиваться. Нет веса, они просто будут распускаться все. Так что ничего страшного. Вон, рукочек поставил. Вон. Сейчас к фигу уже вонем. Сидим. Тишина вообще. Не звук. Где-то где были в той стороне. Нет, ушел от них далеко. За речкой, кстати, там за этим ничего нет. Дорог как это идет. И машина где-то стоит. Что там делают, фигу знает. Так что... Вот костра тепло, хорошо. Дым пахнет, потрескивает. Великолепно. Так, на этом все. Пора выходить. Круглый мусор. Везде валяется. Следы присутствия человека. Бля. Все, всем удачи. До встречи.